Здравствуйте! Сегодня мы проведем эксперимент, подтверждающий преимущество использования прогрессивной технологии сюви с использованием камерного вакуумного упаковщика Apache и термостата того же производителя. В качестве сырья используем куриные грудки. Взвесив 400 грамм грудки, мы будем готовить ее тремя способами. Первый – традиционно в кастрюле с водой. Второй способ используя пароконвектомат в режиме щадящего пара. И третий способ, используя технологию щуви будем готовить в вакуумном пакете. После окончания эксперимента мы решили взвесить и посмотреть, какой у нас получился выход продукции. При варке в кастрюле масса готового изделия у нас составила 255 грамм, при варке в пароконвектомате в режиме щадящего пара 344 грамм и при приготовлении в вакуумном пакете 389 грамм. Если посчитать в процентах, то они составили в первом случае 36%, во втором приварке в пароконвектомате 14%, и по приготовлению по технологии Сюви всего 3%. Как мы видим, результаты эксперимента наглядно показывают преимущество использования инновационных технологий. При дегустации готовых блюд, грудка приготовленная по технологии Сюви, была намного сочнее и вкуснее, чем приготовленная другими способами. При этом и пищевая ценность ее оказалась намного выше, потому что. За счет низкой температуры приготовления в ней сохранились полезные вещества. Следующий эксперимент проводился с капустой брокколи. Готовили в пароконвектомате в режиме низкотемпературного пара и также в вакуумном пакете по технологии Сюви готовый продукт в обоих случаях выглядел лучше, чем сваренный традиционным способом в кастрюле. Но сваренный по технологии Сюви оказался с более плотной эластичной текстурой, сохранил естественный аромат, обладал более высокой пищевой ценностью, так как щадящая температура приготовления сохранила такие полезные вещества, как витамины, ферменты и биофлавоноиды.